Понимаете, почему возражают? Потому что нет доверия. Потому что противно это слушать. Понимаете? Вы не думали, что нас иногда просто противно слушать? То есть э, возражения как таковые, это, это, это как бы несколько элементов. Первый элемент нам, нам дают понять, что им это не надо, они не хотят нас слушать, у них нет к нам доверия. Это первый элемент, что мы предлагаем слишком рано. То есть мы не побрились, не помылись, не начали зарабатывать, а уже пристаем к женщинам. Ну, я утрирую, да? Значит, э, то есть мы еще... Не изучили тему, не познакомились с человеком, не вызываем расположение к себе. И уже начинаем навязывать какую-то свою там компанию или продукцию. Второй момент. Возражение может быть этим, и если мы с этим будем работать, нам будут давать деликатно понять, что нам не доверяют. То есть нам будут говорить, а это пирамида. Это американская компания. Это вот подозрительный. Это подозрительно. Я надо ее почему-то проверить хорошо. Что там внутри? Может быть там какие-то магнитные специальные средства подсыпаны, которые через сотовый телефон будут проверять здоровье вашего кишечника. И в нужный момент его отключат. Понимаете? То есть, вот, чего только я не слышал. То есть, чего только я не слышал, и на самом деле смеха много. Это момент недоверия. А, второй момент. Возражение – это когда у человека просто нет настроения. А, бывает все хорошо, но настроения у человека нет. Мы попали в тот момент, когда оно хорошее не создано. Или э, здоровье такое, что настроение гуляет, да, бывает такое, что гормональная система такая э, э, у женщин чаще, но бывает. Да, то есть у человека нет настроения. И он говорит, все это фигня. Хотя сам в душе понимает, что не фигня и просто он спылил. Но чтобы не упасть в грязь лицом, он говорит, да, все фигня. Понимаете, да? Масса людей, которые имеют отвратительное здоровье, вот, умирающих родственников, говорят, что у меня здоровье все в порядке. Все в порядке, все четко, все нормально. То есть, грубо говоря, они себе построят дополнительный этаж, пристройку на дом, но похоронят родственников, потому что на этом сэкономили. Они даже не увидят связи что как бы, от продолжительности жизни и качества жизни может зависеть от расходов, направленных на продукты для здоровья. Вот, давайте я сейчас как бы, расскажу третий момент. Ну, вот, третий момент это то, что для человека все-таки БАДы – это не очевидно, если мы говорим о БАДах, это не очевидный продукт, который вот, очевидно работает. Соответственно, для него это дорого. Поэтому человеку нужно, нужно ближе войти в доверие, прежде чем говорить о э, там, стоимости. Да? То есть, скажем так, рассказав историю по применению продукта, э, нормальную историю, которая реально э, стоит дороже, чем баночка БАДов и чем, может быть, даже э, год э, приема БАДов. Потому что есть истории по восстановлению здоровья такие, что будьте нате. И когда мне человек после этого говорит э, «дорого», есть же такое, я говорю, ну вот смотри, есть люди, у меня таких много, которые получили вот такие необычные яркие результаты. Может быть, и ты в семье мог бы такие результаты получить. Да нет, вот я считаю, что это дорого. Я говорю, скажи, у тебя просто вот, э, э, ну так как бы это просто закат информации, или ты хочешь вникнуть в эту тему, э, э, вот именно вникнуть, скажем так. Или для тебя это просто, просто вот лично для тебя дорого, потому что у тебя там долгов много или что-то еще. То есть вот ты мне пояснил. Человек говорит, ну да, по большому счету да. И наша задача задавать, задавать вот адекватные вопросы, которые бы человека открывали. Потому что не каждый вопрос открывает, потому что бывает, у человека реально вот э, ко мне приезжал навстречу парень в костюме. Все почищенное, все нормально. Но.. В конце встречи он говорит, слушай, а он на Лексусе приехал, 350 Lexus. вот предыдущий кузов, машина полтора миллиона стоит, но это неплохая машина. То есть, э -э там, там, у меня RAV, там, если сейчас его продавать, он так сейчас стоит. То есть, грубо говоря, это неплохая машина, но, он говорит, Алексей, по-честному, заправить нечем. Я в недвижке, блин, денег вообще пока нет, на ры рынок замерз, вообще нет денег. А внешне Аполлон, понимаете, мужчина с Лексусом выглядит, вот, а, и он настолько забыл про то, что он мне это проболтался. Через неделю я ему позвонил, говорю, слушай, э, давай пересечемся, потому что, ну, я помню, что там э, мы с тобой не договорились. Он говорит, ты знаешь, сейчас, Алексей, вот не до сетевого маркетинга, я сейчас инвестирую в недвижимость. Вот, ну это как мне сейчас, скажите, выступать там, я не знаю, балериной. То есть я сейчас балерину, решил освоить, стать балерном. То есть мне там 35, да, хотя балерины идут чуть-чуть пораньше. Вот примерно там лет на 30, да. Ну вот, поэтому забавно, понимаете, забавно, когда люди э, хорохорятся, строят из себя э, что-то важное, но при этом у них возражение, не, ну, недорого, у них просто тупо нет денег вообще. Они, ну, внешне, очень вот, ну, много людей таких, а, и, а, и самый все-таки важный момент, что они не придали важности. То есть, они не придали важности, и они не были открыты, когда вы рассказывали историю по продукту. Поэтому у них, ну, баночку купить это дорого, вот, допустим, там за, там, 2000 рублей, которая может решить какой-то вопрос. А кофе по 200 рублей покупать каждый день, это недорого. Понимаете? То есть, это вопрос а, просто переключения, а, скажем так, внимание, но это говорит о том, что вы не доработали. То есть вы не вошли в доверие, вы недостаточно хорошую историю рассказали по продукту, и вы не спросили, то есть человек был к вам не открыт по...